Добрый день, господа. Меня зовут Зайцев Алексей. Буквально пару слов хочу рассказать о рынке сетевого маркетинга, потому что ну, рынок э, на самом деле очень большой и глубокий. Вот, и емкость рынка огромная, и работает на нем огромное количество сетевых компаний. И по большому счету многие из них очень хорошие. Понятно, что не без э, длинных компаний на этом рынке э, без этого никак. Они есть и на рынке Соединенных Штатов, и на рынке Европы но в целом мы очень много очень хороших достойных компаний которые достойны внимания которые хорошо растут с хорошим продуктом и все в порядке другой вопрос в том что каждому человеку своя компания и у меня такой вопрос стал выбор компании 12 лет назад и я понял что это очень важно потому что от того какую компанию мы выбираем будет зависеть то как мы будем жить почему потому что маркетинговый план компании продукт диктует то что нам придется в компании делать речь немножко сейчас не, не об этом речь о том что в целом на рынке вы можете найти себе компанию любую э, в которой вы можете простроиться зарабатывать деньги я лично выбрал компанию Nature Sunshine и она мне нравится по э, нескольким критериям первое это компания которая не шумит на слуху, то есть она не становится гигантской, не рвет рынок, потому что очень много компаний приходят, уходят, приходят, уходят. Они обороты создают, там, в 2004 году одна компания, в 2008 году другая компания, в каждые год-два меняются бумовые компании, но при этом эти компании не сохраняют свои товарообороты на рынке. В отличие от того, что сделала Nature Sanchine, то есть компания пришла на рынок, как и… Другая цивилизованная компания с большим ассортиментом зашла легально. Контракт в компании стоит, в принципе, 0 рублей. Только активация номера это пределах 40 долларов. То есть человек берется заказ на 40 долларов продукта. Сама регистрация ноль, и э, спонсоры не выкручивают своим дистрибьюторам и потенциальным дистрибьютором руки, чтобы те э, вложили большие, более большие суммы. Соответственно, нет быстрых откатов наверх, и маркетинг план не интересен для тех, кто занимается э, бумовым ростом. Он более интересен тем, кто рассчитан на пассивный доход. Именно поэтому у меня предложение к вам рассмотреть компанию Nature Sunshine. Я вас приглашаю в этот бизнес посмотреть на то, что мы с вами в любом случае поработаем какое-то время там 5, 7, 10, 12 лет, и создается какая-то структура, там тысяча, две, двадцать тысяч, тридцать тысяч человек, сто тысяч человек. Вопрос в том, что с этой структурой будет в итоге. В итоге э структуры большинства дистрибьюторов рассыпаются. Э структура NSP, как правило, живучая. Почему? Потому что люди в ней находят зубную пасту, люди в ней находят э лучшие витамины, люди в ней находят э косметику, люди в ней находят моющие средства, люди не находят средства домашней аптечки, люди в ней находят, в аптечке, в ней находят э, декоративную косметику. То есть, то, что есть у конкурентов, есть в НСП. При том, что если мы возьмем рынок БАТов, рынок э, натуральных травяных комплексов, то NSP этот рынок, ну я бы так сказал, возглавляет, поэтому маркетологи работают по-разному, не всегда корректно. В NSP, я бы сказал так, что все настолько мягко с точки зрения маркетинга, никто никто не кричит о продукте, хотя продукт является, ну, в общем-то, очень качественным, и большинство людей, которые пришли сюда, решили действительно свои проблемы какие-то по здоровью, там, брали аллергию, скорректировали вес. Там, убрали там, какие-то кожные вопросы, восстановили суставы, восстановили зрение, э -э, там, нарастили волосы, э -э, восстановили там, гормональную систему, что мужскую, что женскую. То есть люди реально решили вопросы. Э -э, многие стали выглядеть в 50 моложе, чем в 40. Я могу вам привести примеры, э -э, фотографии, то есть это живые люди, с кем можно сейчас пообщаться, и я могу сказать, что нет вот этого вау-эффекта, когда в многих компаниях стараются сделать этот вау-эффект намазал там, ну не знаю, крем и там лицо омолодилось NSP не любит таких вау-эффектов потому что NSP за долгосрочное улучшение и большинство НСПшников выглядит просто обалденно без всяких вау-эффектов то есть это и подтянутые люди люди, которые там отвечают ну, как бы лицом за свой продукт я кушаю продукцию уже Uh, ну, в принципе, 12 uh, с половиной лет, и за это время я могу сказать, что продукт хуже не стал, в отличие от того, что я вижу на рынке. Продукт зашел одного качества, потом он меняется. В NSP этого нет. Продукт единого качества, длительное время, и компания заморачивается больше не над тем, чтобы нам впендюрить продукт, а именно заморачивается над тем, чтобы сделать для клиента, для конечного, uh, максимально качественный продукт, чтобы клиент от нас не ушел. И именно поэтому мне очень хорошо себя чувствовать uh, в Necce Sunshine, потому что я выстроил сеть. Маркетинг очень интересный. Выстроил сеть клиентов, э, сеть лидеров, под которыми огромная армия клиентов. Клиенты ходят, тратят деньги. Лидеры в шоколаде, в шоколаде я. Все довольны, понимаете? И не нужно искать каждые три года новую компанию, чтобы эту сеть куда-то там э, запихивать и предлагать им что-то новое. То есть, создается долгосрочная э, структура. А, потому что у нас цель – долгосрочные взаимоотношения с этими людьми. Ребят, я предлагаю вам рассмотреть Найчи как очень серьезный проект, потому что это хорошая возможность один раз войти, войти ко мне в команду и простроиться так, чтобы жить на расслабоне, чтобы получать огромный доход, он будет превышать чеки топов, Конкурентов будет однозначно, потому что мой превышает. И многие топы э, все время кричат, кричат о каком-то доходе, который им каждый год приходится заново э, подтверждать, там, догонять, э, менять компанию там, и, так далее, и так далее. У инспишников очень стабильный регулярный доход, они путешествуют многие по разным странам мира, некоторые работают исключительно через интернет. И, кстати, есть возможность вообще не заниматься вообще никакими продажами, потому что маркетинг-план это позволяет а именно исключительно заниматься регистрацией людей в компанию либо на продукт, либо на бизнес. То есть я занимаюсь и тем, что приглашаю людей пользоваться хорошим продуктом и они тоже э, дают львиную долю объема и приглашаю лидеров строить этот бизнес. И я вас приглашаю построить этот бизнес, потому что я знаю, как вы, начинающий человек или человек с опытом придет в команду, мы построим сеть очень стабильную из адекватных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить их на свое здоровье, и мы из этих людей выстраиваем организацию довольных клиентов, и все живут при этом припеваючи. И нам не нужно бегать за химерами-сетевиками, доказывать им, что маркетинг-план Nature круче, лучше, больше, богаче, вся, вся эта мишура, она на самом деле для перебежчиков из других компаний. Задача наша – создать лидерскую сеть для себя и создать огромную сеть под ними настоящих живых клиентов. Я вас приглашаю рассмотреть мое предложение, потому что сейчас есть уникальная возможность за первые полгода выйти на стабильный доход в несколько тысяч долларов. Напишите мне в личку, если вам эта тема интересна. До связи.